Часто при прослушивании шумов появляется кашель, это хорошо, правильно понимаю. Но если бы ничего не появлялось, то, наверное, ничего бы не происходило. А так как у вас что-то появляется, кашель является рефлексом наших легких на наличие мокроты или частиц в самом легких. В самом легком в случае, если шум влияет каким-то образом на ваше легкое и включается этот рефлекс, то это говорит о том, что легкие очищаются. Ну, значит правильно, раз вы кашляете. Наташа Казакова, подскажите, пожалуйста, как легко пройти таможню? В предыдущий раз были проблемы, может дело что-то не так. Досмотр был с пристрастием. Спасибо большое за ответ. Когда вы проходите таможню, то обычно есть вот такой вариант. Допустим, человек использует эзотерику, которую я даю в первой ступени и использует неправильно методы. Это методы, когда человек хвалит, то есть мысленно хвалит таможенника, дарит этому таможеннику там, ордена медали, хвалит его про себя и дарит ему там, путевки и так далее, звания. И это неправильно. Почему? Здесь нужно рассмотреть, чем же занимается таможенник, который вас проверяет. Таможенник в его работу входит, правильно осматривать человека, подробно осматривать человека и пропускать или забирать у него то, что он там неправильно не задекларировал или что-то там везет. И в этот момент таможенник будет делать еще лучше, если вы начнете ему это дарить. Вот Такую бы практику я делал, наверное, с теми, кто обкладывает плиткой пол, строителями, допустим, или там, тем, кто занимается для вас там, вышиванием или еще чем-то, или там, пишет картину для вас. А вот в случае, если это таможенник, он же должен делать все наоборот, то есть он должен плохо относиться к своей работе, она ему должна надоесть. В этот момент, когда вас будут следующий раз проверять, вы в этот момент начинаете мысленно ругать этого человека. Говорите, и обувь на тебе некрасивая, и мордочкой ты не вышел, и такой ты нехороший. Можете даже его мысленно ругать этого человека. Чем активнее, чем сильнее, тем лучше. Ничего плохого не случится с этим человеком, но зато этот человек очень быстро вас пропустит. Очень большое количество есть эзотерических практик, которые я даю на первой ступени. Это сделать белый путь и пройти по белому пути. Это использовать метод, который я назвал дикобразом с гайкой и лентой, взятый мной из фильма, который называется «Сталкер» Андрея Тарковского. Проходите правильно ступени, бесплатно.